Всем привет! С вами я Артём, и сегодня мы... я сегодня остался без интро, так, сегодня мы будем, и сегодня я на 1.18 версии, я его сам сделал, вместе с разработчиком Майнкрафта. удалил все ресурсы, добавил новые ресурсы так сегодня сегодня еще раз добавил но... новые так. Вот. я возьму этот пистолет ак 47 если вы не знаете про этот пистолет Вы ждете Сифалепа Ак48, подставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Да. И там да, а... подпишитесь на канал, поставьте да. лайк и колокольчик, конечно. Я, конечно, не, по... не заканчиваю видео. Сегодня буду передать и врагов. Для футек. Для футек в холоде, Так. Нового здесь я не добавил. Так. Будем прятать. Так. Так. О, прыгнул. Ой, конечно. Помогите! А сейчас ты. Так, мне нужен красный папел. А что вам мама-то светит? Давай проделаем фонарь. Полный фонарь. Еще набор самые первые. Самые первые ресурсы так. От подкового... а. вот, не да. вот, не нужно всегда. Для потолова. Опнива. Можно назвать еще как шикарка обжигаю через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вот, попал в ад, готов, время бороться. У меня сегодня я по майнкрафт. Сегодня у меня сломались наушники, так что, <стрелив> я буду искать не дела каждый, каждый день. Где ты я? Стоял? Опасные, Опас... Самая опасная, опасная салава. Ну, опасные нет! Вот крия плачет а это у да, mm -hmm. нас, нас здесь больше не лезет вы не знаете про это событие про это достижение так. и посмотрите какие события я получил Захватить летнюю одежду. Зачем? Она уже для развлечения. Ой, зачем вот такое придумали? Ладно, я возвращаюсь обратно. короче, пистолет, конечно, крутой. Вот сначала его не можно сломать. Это каменная церковь. Тут еще есть другие лужи и новые Знаешь, что? Это я уже знаю. Получается монашка. Так. Пока что... Я... Пока что мы возьмем лук и проверим, насколько я лучше. Так. У ягочка я смогу. Так. Хм. я точно встрелиму в а, я же говорил. Я уже никак не попал в грушу. а Надо было закрываться Обсидианом, чтобы ничего не сломалось. Так. И я на творчеком, потому что выживание мне не нравится и я сейчас скажу лучше Выживание. Когда я лечу, я получаю. Когда подхожу к монстрам, они меня убивают. И, послед... И последнее. Когда я ложу блок, вообще он пропадает. Выживание вообще, фу. И... Играйте на творческом. Но ну, я рассказываю подписчикам. Так. Для тех, кто поиграет в Майнкрафт, выбирайте на творческом. Ура. Режим. Ура, ура, ура, на Нет натворчивка. Нет, на творческом. Все, хватит спора. Так, понял, Артем Авдеев. Играйте на творческом. Всем пока. Спасибо. И, кстати, спасибо. Всем пока.